состояние канала ванов, да, которое приближает человека в большей степени к естеству, убирает из него излишне м, подгруженную а, избыточность, назовем это так, да, а, делает его тем, кто, кто он есть, делая его равномерным, делая его а, не эгрегориальным, а в большей степени природным лицом, да, он как раз и проявляется та самая самость, которая есть. Это просто надо учесть, надо это понимать. Да, закон, законники и боги, асы они могут сделать из человека, любую структуру сознания, просто сделая правильные, скажем так, акценты, да, выставляя правильные акценты и делая его сознание достаточно жестким и устойчивым к бурям этого мира. А боги Ванны, они делают человека тем, кто он есть на самом деле, естественным. Вот. И понятно, что в этом состоянии это абсолютно непривычное состояние сознания. В состоянии ребенка особенно и с психотипом ребенка особенно тяжело, если ты до сих пор думал о том, что ты кто-то иной. В любом случае это опыт, тот опыт, который сейчас вы имеете. На природных вибрациях, на, на э, вибрациях растворения в окружающем мире вот ваше состояние. Да? А, будут ли в этом отношении эти вибрации, эти силы помогать вам в результативности или не будут, вы проверите это на более долгом использовании. В любом случае научитесь. Чувствовать этот мир можно лишь только в том случае, если раствориться в нем. Чувствовать, научиться его понимать таким, какой он есть, без объяснений причем. Да, вы знаете, вот ванны они объяснений не дадут, они просто покажут будет так или должно быть так, а объяснение это не по их части объяснения. Как уже было сказано, в них настолько много силы, что она не требует информационного подтверждения, не требует информационных доказательств. У них, у этих Сил, нет никакой необходимости доказывать вам вообще что-либо. И никому, а уж тем более людям, потому что, что для них что люди, что все остальные, нет никакого, никакой разницы. Что вы, что папа римский, тоже никакой разницы нет между вами. А также, что вы, что последний бомж, тоже никакой разницы нет, потому что все в этом отношении живые, а значит одинаковые по принципу жизнь-смерть, по этому качеству. Никаких объяснений, почему так, вы от них не дождетесь. Претензии, соответственно, не принимаются тоже по этой же причине. Вот. Если вы научитесь жить в этом состоянии и уметь чувствовать этот мир иначе, без наложения на него определенных ожиданий, а, ваннский канал послужит вам хорошую службу. Но это опыт. Да? И это опыт, который вы впоследствии, вероятно, никогда не испытывали. Опять же, здесь у вас как и с Андреем, да, та, та же. Вы можете очень сильно любить природу, но это та самая любовь. Знаете, я очень люблю Амстердам. Я вот страшно люблю Амстердам. Я как на картинке смотрю, я понимаю, люблю Амстердам очень. Я никогда в жизни там не была. и Я понимаю, что если я туда приеду, моя любовь на несколько градусов, скорее всего, упадет. Потому что на картинках не показываются ни негры, ни мигранты, ни грязь, которую они там устраивают. И так далее. То есть вот с природой приблизительно у нас то же самое. Мы ее очень любим, когда не попадаем внутрь нее. Потому что когда мы попадаем внутрь нее, она, мы понимаем, она совершенно небезопасна. Совсем небезопасна. Точно так же, как мы всегда чего-то хотим, а когда получаем, понимаем, что это не совсем ожидаемое. Вот для вас это тоже некий урок. Согласовывать ожидаемое с получаемым. Подумайте об этом. И просто имейте в виду, это ваша особенность. Вообще, особенность тех людей, вы способны любить ментально. Но, возможно, что только случится, что объект вашей любви перестанет соответствовать ожиданиям. И, возможно, чувство, которое вы начнете к нему испытывать, будет немножко дали, дальше, ну, скажем так, несколько отличаться от того, что вы чувствовали раньше. Ментальная любовь от любви вообще, это как раз именно этим вопросом и отличается. Вот, подумайте об этом, потому что это качество прокладывается не только на природу, не только на силы этого мира, но и вообще на все окружающее. Это просто качество сознания, которое где-то может очень сильно пригодиться и, возможно, спасти вам жизнь и привести к успеху, а где-то привести к глубочайшему разочарованию. Это тема для раздумий понимать, какая сила изначально стоит за тобой, надо узнать все, иначе смысл. От ума можно говорить себе, что я люблю природу, стоит только в эту природу погрузиться, через некоторое время ты будешь понимать, что ты ее ненавидишь, можешь жить на этом канале, прежде всего говорит о том, о том твой разум. Если он засыпает на этом канале, это говорит, что это для тебя канал не деяния. Возможно, он тебе что-то даст, улучшение здоровья, там еще там, как-то временно, иногда. А. либо наоборот, ты на этом канале просыпаешься и начинаешь что-то творить и что-то действовать. Да? И вот у каждого было свое, особенное. Вот были асы, вот были ванны Вот давайте теперь сравним, на каком-то канале вы могли продуктивно действовать, развивать себя, реальность и так далее, то есть от вас была явная польза. И вот второй канал, где от вас пользы никакой или наоборот. Для себя лично это надо определить. Можно просить помогать тебе каких-то богов, но соединяться с ними, как с куском самого себя, это будет совершенно неправильно, если это делать от ума. Наверное, начитаться какой-нибудь литературы, там, да, например, тех же там, легенд, тех же мифов, тех же друидических или веканских направлений, которые обожествляют природу, которые обожествляют природу как мать и рогатого ее бога-супруга, да, настолько включиться в эти веканские вибрации и начать жить на этих вибрациях и образ жизни изменить и э, манеру взаимодействия с миром и манеру взаимодействия с собой и через некоторое время понять что тебе все хуже и хуже и ты этот мир и окружающих тебя людей и тебя же самого начинаешь ненавидеть так что в этом состоянии ты не то, что делать ничего невозможно жить нельзя а все почему дай моде дай моде или напротив, жить в цивилизованном обществе и быть как все, да, то есть работаю в офисе, да, вот это вот состояние стадной успешности. Да, и понимаешь, что ты с каждым днем в этом офисе загибаешься, то есть у тебя проблемы начинают выкручивать тебе позвоночник, просто с каждым днем все круче и круче. И стоит только оторваться от этой стадности общей цивилизационной массовой предпочтительности да, и уйти в лес, в деревню, в село, в глушь, в Саратов, к тетке. И все у тебя как рукой занимает, потому что встал на свои природные вибрации, совсем другое дело как будто не просто просыпаешься, а из гроба встал. У каждого свое.